Скринкасты. всем привет это скринкасты меня зовут григорий шевкопляс и я преподаю курс алгоритмов структур данных в академии больших данных made и сегодня мы с вами поговорим о такой носущей теме как как же мне решать олимпиадные задачи как мне сдавать задачи в, в тестирующую систему если я пишу на питоне он же такой медленный и ничего у меня на нем не работает вот, не учить же мне плюсы В целом, проблема довольно известная. И сегодня я поделюсь с вами, так сказать, что-то из разряда топ-5 лайфхаков, как заставить программу на питоне сдастся в тестирующую систему. Так, ну что ж, давайте посмотрим значит, на экране, что у нас тут есть. Значит, смотрите, у нас есть простенькая программа. Там, взяли, написали, заполнили массив дейта рандомными элементами. А дальше захотели их посортировать с помощью сортировки выбором. Вполне себе квадратичная сортировка, все у нас как бы хорошо с ней. Вот. Ну и, собственно, так, давайте посмотрим на экран. Вот у нас есть простенькая программка на питоне. Значит, что мы тут сделали? Мы взяли, сказали, от у нас здесь четвертый. Дальше заполнили массив рандомными элементами и посортировали его сортировкой, собственно, выбором. Ну и замерили, собственно, время выполнения происходящего. Давайте попробуем запустить и посмотрим, что же нам скажет. Оно запуска... работает почему-то безумно долго. Ну, на самом деле, понятно почему, потому что это питон, и я требую от нее целых 10 четвертых элементов. Вот. А что же мы получаем на выходе? На выходе получаем, что все выполнение данной программы заняло у нас 5,5 секунд. Что довольно много, потому что на том же C++, если бы мы написали ровно, казалось бы, такой же алгоритм, это бы все выполнилось гораздо быстрее, чем секунда. Окей. Значит, лайфхак номер один. Проблема в чем? Проблема в том, что в рамках Питона мы сейчас пытаемся делать глобальные переменные и с ними работать. Вот. это на самом деле все очень сильно усложняет. Какой план? Давайте возьмем и сделаем вот так вот. Значит, вынесем все наши значит, операции в функции. На самом деле нам хватило бы одной функции main, но давайте как бы оформлять как люди все отдельно. Вот и смотрите, что происходит. Все то же самое. У нас казалось бы есть вот заполнение, есть у нас сортировка. А, собственно, в самом mainе мы берем, значит, функции main, мы берем, значит а, заполняем наш массив, после чего его сортируем, и все. И также вот как бы берем и вроде как меряем время выполнения значит, операции, main. Вот Причем обратите внимание, тут как бы никакого обмана нету. Нет такого, что сначала выполнится сортировка, а потом я замеряю время, потому что действительно, как бы оно начнет выполняться, только когда я вот здесь, вот вызову функцию main, не переживайте. Вот. Собственно, давайте попробуем запустить в таком варианте и посмотрим, за сколько же оно отработает. Так, надо подождать. Но, тем не менее, смотрите, опа, 3 секунды, что почти в 2 раза быстрее. Вот. На самом деле, все так и должно было быть, потому что в данном случае мы используем только локальные переменные, а они в силу структуры языка работают банально быстрее. Вот. Таким образом, написав один и тот же код и обернув его функции или нет, мы его смогли сэкономить в 2 раза время. Вот, что довольно неплохо, опять же. Так, значит, лайфхак под номером 2. Значит, называется работа со списками И на самом деле это касается не только питона Но и других языков программирования В том числе C++ Но опять же, просто в том же C++ Мы не всегда хотим экономить время по любым мелочам Значит, смотрите, рассмотрим две функции SetupDataFast uh, и SetupDataSlow И давайте попробуем сыграть в игру Найдите одно отличие вот, На самом деле, отличие полтора Что мы делаем в SetupDataFast? В SetupDataFast мы берем uh, И сначала выделяем массив размера n, после чего берем и заполняем его рандомными элементами. А в слоу мы просто заведем э, пустой массив, а дальше будем в, ему в конец закидывать рандомные элементы. Вот, По факту вроде казалось бы одно и то же, но давайте посмотрим, как у нас дела с подсчетом времени. Значит, для подсчета времени мы напишем вот такой вот шаблончик, который просто будет запускать функцию f от каких-то данных n. Uh, значит в данном случае от размера n да у нас uh, этот наш аргумент наших сетап функций и собственно просто возьмем и посмотрим сколько у нас будет выполняться сетап дата fast и сетап дата slow так и давайте запустим значит uh, это у нас называется тест лист так что мы с вами получим получим что надо немножко подождать вот и получим также что у нас сетап дата fast вот отработал за 4,99 а setup.dataslow отработал за 5.12. Казалось бы, разница не принципиальна, но, тем не менее, ускорение есть. Давайте поймем, почему это происходит. Происходит на самом деле потому, что в сетап setup.dataslow мы заранее знаем размер а, списка, а в setup.dataslow мы его не знаем. А если вы хоть немножко представляете, как работаете списки в питоне, они делают примерно следующее. Они говорят, что хм, если мне не хватает элементов, давайте я буду расширяться. Вот. И за счет этого расширения, несмотря на то, что все работает относительно не сильно дольше, работает тем не менее дольше. Вот. Поэтому, возможно, данный лайфхак вам тоже сможет помочь. Так, ну я надеюсь, что вы достаточно разогрелись, потому что дальше мы поговорим о самом наболевшем. Мы поговорим о считывании входных данных. Значит, что мы сделаем? Значит, мы... У меня был вот написан вот такой вот скриптик простенький. Можете просто порить мне на слово, что он делает. Он просто берет и пишет в наши файлы. В данном случае меня интересует, видимо, файл, например, один. Мы в него записали 10 6 чисел. Просто вот по очереди друг за другом каждый находится на новой строке. Вот. И давайте посмотрим, как мы могли бы их считать. Значит, план план по считыванию номер один. Значит, вот мы взяли, считали число n, дальше взяли фориком, считали и все положили в список. Вот. Но давайте, опять же, так как мы с вами уже знаем, лайфхаки зарезервируем заранее значит, n элементов. Собственно, почему бы и нет. Чтобы вдруг у нас на самом деле все быстро работало бы, если бы мы нормально просто хранили список. Так, ну и давайте попробуем, значит, это запустить. Единственное, что, поскольку а, мне нужно файл перенаправить в входные данные, мы будем это дело все запускать, соответственно, из терминала. Так, значит, э, это у нас называется... Э, Значит, тест тест-инput. и туда я беру и передаю ему вот наш файл 1.in, который я вам только что показывал. И давайте посмотрим, сколько это будет работать. Так, это работает у нас 0.9 секунд. Отлично. Как бы за секунду он смог считать 10 7 элементов, все замечательно. Казалось бы, что могло пойти не так. Вот. Но смотрите, значит, есть такая замечательная библиотека, sys, и в ней есть, соответственно, штучка такая, stdin. Вот. И на самом деле, значит, оно будет работать в разы быстрее. Опять же, давайте посмотрим. Так, берем, опять же, заново запускаем все то же самое. И смотрим, что почти в 10 раз быстрее выполняется считывание ровно того же файла 1.in. Более того, обратите внимание, довольно забавный спецэффект, что если изначально нам нужно было знать значение n, чтобы знать, сколько нам считывать, вот Тут же мы берем и считываем вообще все, что было написано в нашем файле. Вот. Более того, продолжая как бы э, наше развлечение, обратите внимание, что также мы можем, например, взять и подключить э, s-std-in э, как какой-то файл, если у нас, например, считывание происходит из файла. Вот. И все произойдет точно так же. У нас есть значит, э, файл 3in, он на самом деле выглядит точно так же, как 1in, единственное, что я не указал в нем в начале, сколько же будет элементов. И это, на самом деле, тоже очень частая проблема, что когда мы не знаем, сколько элементов, как же нам считывать. Вот. И, собственно, как бы в, в данном случае... И, собственно, как бы в данном случае за нас эту проблему, значит, библиотечка CSS1 модуль все решит. Давайте попробуем. Собственно, запустим. А... Так. Давайте запустим. Собственно, просто так же из терминала... Ну, в этот раз нам ничего передавать не надо, потому что файл он и так возьмет. Ну, вот. И, собственно, что из файла, что из консоли, у нас все замечательно считывается. Опять же, в 10 раз быстрее, чем это, если бы мы делали это стандартными инпутами. Вот тоже имейте в виду, частая достаточно проблема, когда нужно считать что-нибудь типа 10, там в 5-й, 6 чисел размера 10-9. Вот, там очень часто оно в тестирующих системах не проходит. Так, ну и казалось бы, мы разобрались в питоне уже и с тем, что надо обернуть функции, и что со списками все не так хорошо, как хотелось бы, и что даже вот можно считывать быстрее. Но на самом деле, даже если мы начнем проходить по времени в некоторых задачах, есть очень забавная история, что как только начинаем проходить регулярно графы, есть проблема с тем, что питон говорит, ой, извините, я не могу. Давайте более подробно поговорим. Значит, смотрите... Приведу на примере рекурсивной функции, которая вычисляет просто факториал по модулю. Да, значит, отличная функция, если n равно 0, возвращаем единичку, иначе домножаем n на факториал n-1. минус вот. Ну и берем все по модулю, понятно, чтобы у нас числа были маленькие. Наша задача сейчас залезть как можно глубже в рекурсию, а не посчитать точно факториал. Вот, собственно, в нашей функции main. Что мы сделаем? Мы возьмем, соответственно, и по факту просто этот факториал вычислим. Вот. Так, давайте попробуем. Что же у нас получится из этого? Значит, запускаем. Нам предлагают ввести число. Например, давайте проверим. Вот, значит, введем пятерку, получим факториал 120. Так, Давайте немножко увеличу. Действительно проверили, что оно даже работает. Окей, хорошо. Давайте введем, не знаю, какое-нибудь число 100. Так, ну вроде все еще работает. Окей. Ну опять же те, кто работал там с графом еще что-то, выясняют, что оказывается иногда в рекурсию мы хотим уходить куда-то далеко. Давайте попробуем ввести, например, 1000, видимо. Бабах, получаем какую-то ошибку. И что же у нас говорит интересного в данном случае питон? Говорит, братан, я так глубоко не могу. Хорошо, как нам попросить его сделать это все-таки поглубже в рекурсию? Вот. План очень простой. Значит, вот есть вполне себе рабочий шаблон. Как это можно сделать? Значит, э, Тут мы используем значит, читы с потоками. Тут на самом деле даже... Можете взять это просто себе как шаблончик сохранить, даже не надо думать о том, что оно работает. Вот, мы вызываем магические э, фразы вроде значит, установки Recursion лимита и, соответственно, размера стека, после чего берем и запускаем нашу функцию main. Есть, по факту, вместо того, что мы здесь запускали функцию main на одной строчке, мы взяли немножко тут ее именно запустили в каком-то отдельно выделенном потоке. Вот, чтобы этот шаблон работал, надо не забыть подключить значит, трейдинг и SetRecursion лимит достать из сиса. Вот, так, ну и давайте попробуем все то же самое, но теперь уже с, с данными историями. Так, запустили 1000. О, все работает. Ну и на самом деле тут вообще никаких проблем. Окей, ну и давайте попробуем, не знаю, каким нибудь там 10-5. Сколько мы успеем по времени сделать. Так, собственно, бабах. И тоже все работает. Вот, собственно запоминайте, пользуйтесь на здоровье в теме с графов, это очень полезная история, потому что там регулярно у всех падает все из-за того, что не хватает глубины рекурсии. Так, ну и собственно, раз я вам обещал 5 лайфхаков, а рассказал всего 4, пятым лайфхаком будет то, что на самом деле, несмотря на то, что я говорил ранее, если вы действительно собираетесь заниматься олимпиадами, посылать что-то регулярно в стирующую систему и так далее, все-таки придется выучить язык побыстрее, чем питон, потому что несмотря на то, что мы научились делать его чуть-чуть быстрее, этого все еще недостаточно. Вот, поэтому любой ваш, э, не знаю, там, соперник, противник и так далее, который будет участвовать и использовать язык C ⁇ все равно даже при тех же самых идеях алгоритмов э, будет быстрее, чем вы. Но, тем не менее, если вы принципиально пишете только на Питоне, сегодня мы научились э, работать с ним чуть-чуть быстрее. Собственно, с вами были скринкасты. Меня зовут Григорий Шевкопляс. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Скажите маме, что любите ее. И всем пока.